Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. У меня давно уже не было новых видео, но это не значит, что я бездельничала, я занималась растениями, пересаживала очень много растений, тем более большие мои. Просто не стала снимать на видео, так как у меня на канале очень много видео по пересадке. Ничего нового там нет, я абсолютно просто где-то побольше горшок сделала и обновила грунт ну, немного, и все. Также ухаживала за своими новичками. И сейчас я вам покажу растения которые я пересадила покажу как они себя чувствуют и вообще покажу у меня бугенвилии на улице зацветают очень красиво конечно водопад переставила на улице все все все покажу и сразу покажу свою плюмерию я ее принесла с бассейна оборвала ей все листья так как у нее они такие были попорченные от клеща. Ну, на улице она, конечно, себя очень хорошо чувствует. Здесь у меня диплодения стоит. Ну, там, как всегда, в Бугенвилле, это у меня глабра вся в цвету. У меня и большая начинает цвести. Ну, на улице тепло, конечно, вообще классно. Здесь вот у меня водопадик. Он у меня стоял на веранде, но я сделала небольшую перестановку, так как все, мне место мало и мало. В общем, этот угол я заняла растениями, где стоял водопад мой. Но он и здесь, терраса у меня большая, и он здесь очень хорошо вписался. Здесь у меня бугенвилия. Начинает цвести. здесь у меня посажено два сорта в одном кашпо. Одна такая прям красная. Роуз Дэй у меня этот Но он, когда света хватает, он прям такой оранжевым каким то цветает. И вот у нее все-все-все-все веточки цветные. Хочу показать вот с этой стороны, посмотрите какой цвет. Этот сорт, не помню, как называется. Но он такой, я могу сказать, даже малиновый что ли, очень яркий. Это у меня на штамбе выращиваю букинвилля. Посмотрите, вообще листьев мало и столько много прицветников. Классно смотрится, конечно. Это да еще яркие такие. И хочу показать вот свою главру большую. Тоже посмотрите, сколько много. То есть, когда она вся распустится, она будет вся-вся-вся стоять. Вот в таких красивых прицветников цветных. У нее потому что, посмотрите, все ветки. Видите, все-все-все. Руселья начинает цвести, и у нее очень много будет. Я, конечно, потом сниму отдельно видео про нее. Красотка вообще. Она у меня стоит в таком кашпо большом на ножке. Точки на моих. Такие красивые цветочки. Пересадила я в другое кашпо свою красавицу Красандру. Причем я ее переваливала, даже цветущую, вот как она стоит, она даже не повяла. Я ее просто вынула из старого кашпо, корней было, ну все в корнях. И посадила ее в кашпо. То есть она у меня теперь на полу хочу вырастить большой кустарник. Такая красота. Ну, конечно, смотрится она шикарно, могу сказать. Очень эффектное растение. А представляете, если такой кустарник будет, то вообще украсит любое помещение. Мураю свою пересадила. Она такая у меня уже большая. Вырастила ее совсем с маленького отростка. У нее и ягодки были. Ягодка, кстати, упала. У меня стоял фанбан еще дома. филодендрон И туда ягодка, видимо, упала и проросла. И теперь она у меня растет еще одна мурайка. Это вот мамочка. Такая. Ну вот у нее везде бутончики появляются, по всем веточкам. Аспарагус. Я тоже как-то видео показывала его, я его приобрела, он был у меня небольшой совсем. Тоже пересадила его в горшочек, земельки ему добавила, и он у меня прям распушился. Нравится мне это очень растение, красиво смотрится, хоть и обычная. Но ну, здесь сразу покажу папоротник свой. Посмотрите, сколько у него молодняка там полезло. Такой вот красавчик. Листочки красивые. Вот у молодых листьев вообще чистые такие листочки. Без повреждений. Ну это мой флебодиум красавчик тоже кучерявый такой весь и с таким пепельным ну сероватым серебристым если правильно сказать оттенком листья конечно классные вообще нравится и там тоже вот листик у него вот выкручивается ну и там тоже еще много листиков я их только присыпала грунтом, а так очень много там листиков, а это Таберни Монтана, но ну, она мне отцвела, вот отцвела, смотрите какие листья, вот на заднем плане там гордения, листья помельче намного, и вот у Таберни Монтаны посмотрите какие листья, классные такие, пересадила я свои шифлеры, они у меня остались в этих же кашпо, я просто им поменяла грунт. Потому что грунт был такой уже истощенный, такое ничего в нем не было. Я просто отряхнула, и методом перевалки перевалила их и все. Намыла их, накупала. Летний душ, в общем, им устроила. Но у меня их две. Вот еще одна, тоже перевалила ее. Ну, красивая зелень, красивые листья. Мне нравятся шифлеры. А это моя большая шифлера, такое дерево. Тоже я поменяла грунт, я ее полностью вытряхивала. Вот такая посадила ее поровнее. И тоже на улице я ей обмыла листья. Посмотрите, вот у нее листочки какие красивые появляются. Даже пришлось перевалить цикас: 50 литров причем одни корни, я могу сказать. Грунта совсем добавилось немного. Вы представляете? А почему я его перевалила? Потому что посадила его поровней. Он у меня повалился на бок вот шишка. И пришлось мне его ровнее садить. Ну, конечно, красавец вообще корни здоровые и очень много. Я говорю, вот 50 литров это вообще сплошные корни наросли а завалился я думаю на бок потому что у него очень большие листья но ну, если правильно выразиться ваи они очень у меня длинные и вы представляете пушистый какой классный вообще я своим цикасом даже горжусь <с> таких я не видела в магазине карамель марвел Сколько у нее листиков новых появилось. Ну, варигатности, конечно, нет. Но, знаете, я ее такой люблю. Все равно, смотрите, карамельные листики. Классные такие. Листья резные, такие блестящие. Смотрится шикарно. Очень рада я этим растениям. Но ну, это моя монстера варигатная. Красотка. И вот такие листочки у нас появляются. Аллаказию я, конечно, не пересаживала, но покажу. Смотрите, какой листочек красивый. А чем она меня еще порадовала в этом году, так это своими детками. Смотрите, деточки. Но я ничего отсаживать не буду. Я хочу, чтобы у меня в одном кашпо было очень много листьев а листья у нее красивые но ну, это мои колладиумы здесь на солнышке ну конечно они прям экзотика листья такие нарядные полюбила я это прям растение посмотрите какой лист большой это вот кстати у меня недавно приехал приехали вообще просто трубочки одни листьев не было и вот такие мы нарастили уже. Вот из последних. Такой у меня колаудиум появился. И вот этот сорт. У него розового как бы побольше будет. И добавится еще красное пятна. Он вообще очень такой красивый сорт. Но вот пока молодой лист. Первый вот такой вот выпустил. Такой вот. Ну, очень, кстати, очень нарядные листья. Они прям бросаются в глаза. И среди зелени они, конечно, выделяются. Фикус у меня стал расти. Появляются листочки. Драценка тоже. Вот я их тоже перевалила, добавила новый грунт. Им. Грунт вообще всем добавляла универсальный. И разводила разными разрыхлителями перлит вермикулит в общем рыхлый грунт колотея тоже себя чувствует прекрасно вот кстати колотеечку можно еще раз перевалить смотрите вот он у нее одним за другим прям листочки раскручиваются и в этом году перевалила свою замию Я ей оставила это же кашпо. Кашпо у нее красивое, и ей оно подходит. Вот так вот шишечку ей немного углубила. Но кто не знает это растение, можете зайти на мой канал и посмотреть. У меня есть о ней видео. И я ее покупала в таком, знаете, ну, в состоянии нехорошем. И в принципе, в том году она мне выпустила ярус листьев. Но в этом году я пока не вижу. Может быть в конце лета, что я игру поменяла, может быть она и выпустит. Потому что там из середочки как будто что-то виднеется. Вот такие события у меня произошли. Но сейчас буду снимать почаще видео. Будем с вами чаще встречаться. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Пишите обязательно комментарии. Увидимся в следующем видео.